Девчонки, в зоне вещания Юлия Рыж и проект Valimazofs.ru. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, насколько мы с вами зависим от тех людей, которые находятся рядом с нами, на примере прекрасной девушки, прекрасный бизнес-вумен Веты Даниловой. Вета, привет. Привет, Юлия. Um... Вопрос. Да, я знаю да. твою историю, что ты у тебя было два старта в бизнесе, mm -hmm. и, и основной старт, в общем-то, как бы загнулся из-за того, что, в общем-то, случилась личная трагедия. Да. Расскажи немножко поподробнее об этом, от кого ты зависел mm -hmm. и чем это все закончилось. Да, это была, с одной стороны, история-сказка, то есть, ну, каждый из нас, девушек, мечтает о большой чистой взаимной любви, вот, ну, и мне на взаимность ведет в моей жизни, в принципе, но не всегда. Получается так, что все дальше складывается хорошо, то есть, и в данной истории получилось так же, то есть планировалась свадьба, то есть пару лет назад, мы даже успели пожить вместе, то есть как, как обычно планируется, то что повстречались-повстречались, вместе пожили-пожили, типа дальше можно жениться. Собственно, оно так и планировалось, но дело в том, что ну, не все бывает гладко, и на тот момент получилось так, что а, то есть из-за этой большой взаимной чистой любви, она у, и у меня, и у него была такая первая сильная в жизни, а, мы, грубо говоря, поставили друг другу в центр жизни друг друга и возникла такая взаимная зависимость очень сильная. То есть так как у меня до этого был опыт такого мощного личного развития, я первые полгода я сопротивлялась этому, чтобы не впадать в вот эту зависимость, потому что я предполагала, чем это, чем может это... Да, чем это может закончиться, вот. Но он настаивал, а я, ну, пошла на поводу у любимого человека, вот. Но не смогла продержать границу, но, с другой стороны, у меня такого опыта до этого не было, то есть, в принципе, я понимаю, почему это поступило, вот. то есть, ну и, соответственно, мы были вынуждены расстаться, то есть, потому что началась жуткая ревность, то когда человек ставит другого в центр своей жизни, то есть, он, все факторы начинает зависеть от него, то есть, и, и идет желание полного контроля, но дело в том, что ни один из нас, Людей не может взять тотальный контроль над своей жизнью, а тем более над жизнью другого человека. Вот. А, то есть, ну, такие попытки ничем хорошим не заканчиваются. И в данном случае она тоже ничем хорошим не закончилась, потому что мне пришлось столкнуться э, с неприятным жестким отношением к себе, то есть э, попытки контролировать э, меня полностью на всех этапах, то есть на то есть, ревность просто абсолютно ко всему, то есть вплоть до каких-то физических вещей. Вот. Ну и после этого мне пришлось отходить. Э, скажем так, и заново взлетать. То есть было не просто начать свое дело, потому что когда ты попадаешь в психологическую зависимость, практически а, очень сложно себя вытащить. Очень сложно вытащить зависимость от Нет, ну смотри, угу. а, вот получается как. Вы расстались. Да. Дальше что? Вот этот психологический mm. момент, ты говоришь, ты отошла. Каким образом? Так? Может mm -hmm. быть, многие девушки сейчас находятся на том же периоде mm -hmm. просто не могут поменять свою жизнь mm -hmm. и, например, начать зарабатывать mm -hmm. только из-за того, что они были зависимы. Mm -hmm. Вот Расскажи, вот, может быть, вот эту пошаговую инструкцию, mm -hmm. как это может сделать любая девушка прямо mm -hmm. вот сейчас взяться? Да, с удовольствием, потому что я считаю это очень важным, потому что ну, месяц назад я случайно... Столкнулась вживую с, с девушкой, которая оказалась в такой же ситуации, в, в которой была и я. Вот. И, собственно, на данный момент она уже практически спаслась от этого, что меня очень радует. А, то есть, шаг номер один это одолеться физически. То есть физически настолько это возможно. Потому что ну, все, что у нас внутри, оно проявляется и снаружи. И когда мы сначала дистанцируемся физически, то есть можно куда-то уехать, можно просто переехать, то есть если вы живете вместе. Можно, ну, так или иначе, нужно эти О время Ограничить, в общем-то, физически. Да. Доступ к телу. Доступ к телу, да. Совершенно верно. Вот. А, когда ограничен доступ к телу, а, проще становится мыслить самостоятельно, то есть взгляд на вещи может меняться. А дальше я бы рекомендовала заняться какими-то а, духовными практиками, но не жесткими, то есть не какими-то серьезными. То есть подойдет даже элементарная йога, то есть это достаточно. То есть Это должна быть практика, которая обращает твое внимание на тело, потому что все наши... Напряжения, все наши тараканы в голове, они, как правило, отражаются в теле, в виде каких-то напряжений, зажимов и прочего. И можно прорабатывать еще и на этом уровне, и это дает очень хорошую отдачу. Это из, один из инструментов, который лично мне очень сильно помог. Вот. Значит, выбрать такое направление и определить, чего ты сама лично именно сейчас, хоть и в жизни, то есть представить, что никто не может. То есть то, что тебе свою жизнь не нужно подстраивать ни под чьи. А, не почи пожелания, не почти предпочтения. То есть, мне кажется, каждой женщине нужно, вот, даже еще до замуж научиться управлять вот этой личной свободой. То есть понять, чего хочет именно она сама, и как бы она жила, если бы ей не пришлось ни под кого подстраиваться. Mm -hmm. а, да, а, то есть когда у нее пройден этот этап, дальше ей будет гораздо проще идти с кем-то вместе по жизни, потому что это будет осознанный выбор, то, что да, я с этим человеком, и то, что мы там вместе корректируем планы жизни, потому что мы оба этого хотим. Вот. Mm -hmm. то есть таким образом мы вот плавно себя выводим. То есть дистанцируемся физически, а, прорабатываем через тело, опять же, и разбираемся в голове, то есть, что нам мешает, чего мы хотим на самом деле, и к этому начинаем двигаться. Но первый шаг это просто, просто уйти. Да. Правильно? Да. А, как бы это ни было сложно. Как? Да, да, да. А вот скажи, mm -hmm. вот когда эта точка кипения выступает? Или у каждого она своя? А, у меня эта -то точка кипения была, когда. Ну, во-первых, первая точка кипения у меня возникла, когда мне пришлось выходить на, наем, на, на, на наемную работу, вот, когда мы жили вместе, потому что я была не в состоянии психологически заниматься своим любимым делом. Не до этого, то есть ради любимого мужчины я пошла работать, грубо говоря. Ну, я понимаю, как это да. звучит, мне, мне до сих пор смешно. Вот. Я сменила тогда, по-моему, две работы, и на одной была на стажировке. Вот. И когда я вот на третьей работе была на стажировке, причем я не на, на одной работе дольше месяца просто не могла. Вот, да. Меня, ну, вот, вот, вот здесь вот было, потому что до этого-то я уже знала вкус свободных денег, но да. как-то это как уже... Не вязалась, не... да, с работы? Совершенно нет, вот. то есть я там всем начинала выносить мозги. Вот. И так. Сейчас, mm -hmm. сейчас ты свободно путешествуешь, ну как да. ты перемещаешься, ты перемещаешь, это mm -hmm. начала, я, насколько да. я помню, даже с моего небольшого так mm -hmm. вот, скажешь, пиночечка. Да, вот, в том числе. Да, да, да, да, mm -hmm. Ты сейчас спокойно передвигаешься, mm -hmm. не зависишь ни от кого, я так mm -hmm. понимаю, ни финансово, ни, yeah. э, ни психологически. Не финансово, не психологически э, да. Вопрос. Хочешь mm -hmm. ли попасть в любую из этих кабал? ну, кабалу, да? да, вот, вот, какую-нибудь, то есть, хочешь ли влюбиться опять настолько, что просто забыться, как у нас многие, влюбиться и забыться, больше ничего не надо, ну, это... я, я, я тебе больше скажу, полгода назад в моей жизни случился такой мужчина, которого я полюбила, но дело в том, что благодаря тому, что я провела свою огромную терапевтическую работу, скажем так, после тех отношений, вот, мне кажется, у меня начинает получаться вот, любить и строить отношения без, без страданий, то есть, без вот этой вот сильной привязки, то есть да, у меня есть любовь к этому человеку, она меня безумно греет, Мы вот просто это потрясающе. Вот. Но при этом, во-первых, нет зависимости, во-вторых, ну, это ничем не, мне не мешает двигаться дальше. То есть mm -hmm. я, я беру лучшее, грубо говоря, от этого, при этом как бы не стесняя себя, не обманывая, не пытаясь прикинуться, что мне это не нужно, не пытаясь mm -hmm. как-то ограничивать себя. То есть если мне хочется быть рядом с этим человеком, то, соответственно, я иду ему навстречу. Mm -hmm. Если как бы не хочется сейчас в жизни там что-то другое, то окей. Ну, благо, и человек тоже вменяемый, так скажем. Вменяемый, да. То есть у него нет как бы таких тараканов как бы собственничества, ревности вот этой вот сумасшедшей безумной. То есть ну, это радует. То есть чем это все закончится, я не знаю. Но на данный момент я спокойна, я точно знаю, что дальше все будет хорошо. Свет, другой вопрос, да? Да. Вот вариант бьет, значит любит. Любит? Я знаю, что мой жених меня очень сильно любил. То есть это да. Но Или это не равно, ревновал. но это не равно, любовь, любовь э, бьет не значит любит, это нет, это значит, что у человека внутри слишком много вот этих тараканов, вот это вот, вот, просто вот, просто словами внутри. он не может с этим справиться, поэтому он применяет да, силу. да, да, он, он сам еще не знает, чего именно сам хочет от жизни, как правило, такой человек, и, вот, у него реально есть желание вот, ну, тотального контроля. То есть он свою мужскую силу, как правило, не реализовывает. То есть обычно а, бить женщин начинают мужчины, которые себя в жизни еще не реализовали, как правило. Вот. А даже если реализовали, значит, их потенциал, он, возможно, гораздо больше, но они его направляют совершенно не в то русло, мягко говоря. Свет, смотри, да. а, угу. расскажи, а что угу. тогда на данном моменте у тебя? Ну, помимо да. Да, отношений хороших, угу. бизнес? Что а, ты делаешь, да, что тебе а, зажигает твои глаза, потому что я вижу, что они горят. Да, да, мои глаза горят, я просто я просто сейчас наслаждаюсь каждым днем, и у меня даже сейчас возникает такое ощущение, что хочется проживать вот каждый момент абсолютно полностью, потому что понимаешь, что то, что сейчас, оно уже потом никогда не будет. И то, что ну, события начинают менять с такой скоростью, что вот все будет ну, совершенно по-другому. Но сейчас я на данный момент вот, путешествую, то есть у меня есть моя затея с бездомностью. Как я это назвала? Бездомностью я назвала чисто э, с коварной целью привлечения внимания. Трафика, да. Как я говорю, да. Ну, потому что для меня это фан, для меня это весело. Вот, то есть я, я люблю дела, вот, которые интересны, вот, где есть вот это чувство юмора. Вот, то есть я собрала один чемодан, то есть все мои вещи в одном чемодане. Представьте себе, вот. Все шмотки девушки в одном чемодане. Это... Ну, это легко. В моем чемодане, мои сына шмотки, так что все да, замечательно. Да, ты мне в этом плане понимаешь. Да. Вот. А, когда я была в Москве, то есть сначала моя бизнес начала вот с, это, с Москвы. То есть я путешествовала с одним чемоданом. Сначала по одному городу, потом по другому городу. Сейчас я в Таиланде. Страну была... сменила. Да. да, страну сменила. То есть я была в Бангкоке, сейчас я на Самуи. А дальше я хочу ненадолго вернуться в Россию, потому что там есть некоторые дела. Потом в Европу куда-нибудь, ну, летом снова куда-нибудь. На Бали обязательно, в августе хочу, вот, по, э, у меня даже есть мечта, я хочу в августе выездной тренинг сделать на Бали, Нет, вот, конечно. безумно вот свой первый, выездной, полноценный, вот, ну, по сути, сейчас вот в моей жизни есть вот все, о чем я когда-то мечтала, вот, есть и... бизнес, есть, да, э, есть гонящие глаза, есть любимое дело, да. есть путешествия, опять же, любимый человек, любимый человек, да, то есть, и я понимаю, что ну, как бы дальше не развивать отношения, то что по-любому все будет хорошо. То есть а в бизнесе, так как я там могу реализовывать, скажем так, свое э, мужское начало, ну, внутри каждого есть мужское и женское да. начало, вот, то есть я все это направляю в бизнес. То есть я э, не стремлюсь опять же, ну, контролировать мужчину, то есть это так, это так. его, <с> да, это классно, когда можно э, просто любить, да, просто любить, просто наслаждаться тем, что есть, и не пытаться, и никому не выносить мозг на тему, там, не знаю, определенности, неопределенности и прочего. Спасибо большое, да. Вета, да, девочки, так что бьет это не значит, что любит, мы собираем шмотки и уходим от такого человека, который нас не любит, да. который постоянно ревнует, угу. и выносит мозг, да, и выносит мозг, начинаем жить полной жизнью, любить, и быть любимыми, и с вами был проект valmazevs.ru, я Юлия Рыж и Вета Данила. до скорых встреч, пока-пока, всем пока-пока, ну все, я думаю, спасибо, Ура! ура!